Всем привет, друзья, меня зовут Максим, вы на канале Шампунжи Геймс, и сегодня мы попали на вторую часть выживания после вайпа. Сейчас я добываю пока что себе шерсть для того, чтобы сделать кровать. Опа, деревня. Вкладываем весь свой хлам, кидаем в печку железо, кидаем вторую часть и ждем. Вот у нас и все переплавилось, всех забираем тут железо, тут железо, тут у нас даже ничего не плавилось. Ложим железо в сундук и еще ставим нашу еду. И пока все плавится, я пойду добывать деревья. Вот это был стак 22 бревен. Теперь их нам с вами надо переделать в уголь. Вот наш уголь и переплавился наконец-таки. Теперь можем его забирать, и у нас его уже даже целых 34. Теперь делим его на три печки. Ну и вот это вот. Вот так, вот так. И вот так. Теперь нам с вами, ребята, нужно хотя бы для начала сделать двери. Для этого мы перекрафчиваем почти все дерево. Перекрафчиваем 10 бровен. И делаем наконец-таки нам сюда двери. Устанавливаем их. Потом мы с вами делаем ступеньки. А теперь устанавливаем эти ступеньки. Вот, готово. Теперь нам нужно посадить сюда всякие кустики, поэтому я отправляюсь за цветами. О, отлично. Уголь. Эх, думаю, мне два стака угля хватит. Теперь погнали добывать железо. Делим это железо на три части. Потом делим наш весь уголь на три части. И теперь закидываем все это. Ну а теперь, как всегда, ждем. Ребята, пока переплавляется наше железо, я вам хочу напомнить, то, что наша цель это 100 подписчиков до лета. Если мы наберем 100 подписчиков до лета, то тогда выйдет новый гриф. Это не будет как гриф вот такой вот, гриферское выживание, а это будет уже анархия. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Ну что, переходим к видеоролику. Вот наше железо и переплавилось, забираем тут 23, тут 23 и тут 23. Получается стак 5. И сейчас мы сразу же делаем себе железный сет, потому что так мне уже надоело ходить что да блин ладно ничего страшного делаем все штаны и мы должны с вами сделать себе теперь мы с вами надеваем все это и мы еще с вами должны сделать железный меч поэтому берем делаем его себе вот у нас наконец-таки появился железный меч это мы можем выложить, хоть оно и побольше урона, но тут в два, наверное, раза. Вот наш железный меч готов, вот я такой теперь красавчик. Ну а теперь, ребята, нам с вами нужно пойти добывать алмазы. Для того, чтобы я уже был тут в алмазном сете и с алмазным мечом. Ну что, погнали-то добывать алмазы. Вот и первые алмазы. Изумруд! изумруд Ох, ну наконец-то я нашел алмазы вот и еще алмазы ну что ребята в этой серии я теперь миллионер. всем спасибо за просмотр с вами был я максим вы были на канале Шампунчи Геймс. подписывайтесь ставьте лайки комментируйте ну всем удачи и всем пока пока